Детская книжка «Мастер на все руки» издательства «Азбукварик». Книжка из серии «Рисуй и слушай». Эта увлекательная книжка познакомит малыша с полезными инструментами. Молотком, рубанком, пилой, гаечным ключом, паяльником. Волшебным разноцветным фломастером ребенок сможет раскрашивать картинки, а потом стирать и раскрашивать снова. Рубанок, пила, гаечный ключ, паяльник. Слушай звуки, раскрашивай картинки.